Дам У тебя работа. Под навигатор, да? Ну да, это. Я не было, знаешь, что По телефону, так сказать, правда, чехол. У*****. Удачно. Ну это же крепление это вы сами да, делали? Или это где-то я с таким взял, пришел он с а, Америки. А, прикольно. Интересное решение. Ну, как бы да, и удобно. Да, и можно выкинуть. Вот так в идеале, да, есть возможность давайте его и Резинку переднюю под замену, да? Ну, одной другу, говорю, меня. Вот этот второй баллон. Там, mm. тут, там тут же два, как один. Вот. Я думаю, этого хватит. Я там помещу все дома. <coughs> а, ну да вот, да. Что я буду там? вот сейчас нагружать, чтобы вы таскали туда-сюда. Вилку буквально я вот, может быть, месяц назад не перебрали ее. Там он внутри эти полировал, втулки поменял, сальники, пыльники, все как бы. Втулки полировали? Не втулки, а внутри как Направляющие? Да, да, да. Так их же надо менять. Нет, это я поменял, направляю. А, вы имеете в виду, а мы сами да, полировали? Да, да, да. А для чего? Что там насечки были? Были, да, был, там были зазорчики. Были зазорчики За, я заусенцы. Я Котки. Ну да. Ну, Кур, ну да. Американцы ответил. Какой? Какой? Который... Так, фара оригинал какой-то стоит. Фара, кстати, нет, не оригинал. Оригинал какой-то, написано. Нет. Здесь, может быть, я не знаю, там не блок фара идут или нет? Блок фара или? Да, блок фара. А, ну, значит, это оригинал, потому что здесь кое-то написано, если они... Кажется, они цельные идут фары, поэтому это оригинальное кое-то. Не китайцы, по крайней мере. Мухи там, конечно, живут. Я тебе сразу говорю, как я брал из-под товарища, у него вот этого пластика не было. Угу. Морду я менял. Он в отбойник, все-таки. Вот. Так а как мухи попали в, этот, в вот. фару? А потому что он ездил, он вот здесь скотчем залепил. Mm. И я у него забрал без пластика, это я все заказывал на импульс. Uh -huh, uh -huh. В цвет попадали или красили? Так, погоди, один в цвет я взял, а второй вот здесь тоже были трещины uh -huh. э под бардаком, это я подкрашивал. Вот этот, да? Да, он получился, он в не всекся uh -huh. и на левую опять упал Ну вы, получается, без наклеек заказывали, да? Я Чтобы да С обеих сторон наклеек, да. нет? Да. Вы не против я по хозяйни чуть-чуть? Да конечно, справа. Я же должен спросить с вашего позволения. Да -да. А то так пришел какой-то чувак и давай-колупаться тут. Некрасиво как то Ну так ну все. Типа бак не красился, что ли? Нет. Даже так. Бак точно. Вот это я, блядь, здесь угу. все искоцал, блядь, своими у меня а -а -а. молниями штанах. А -а -а. Вот здесь, вот здесь. Далеко, Каталья? Да нет, я здесь, самый да, дальний, Солидер, а. Солидер обратно. Это На Джимхане стирали, да, вот это вот? А? Это на Джимхане подтирали? Было, да. Вот это вот, что подтертое прям. <кх> Закладывали. А я его на Джимхане, если есть, у меня даже фотка. Меня, вы, меня выслали там, где его, его положили, его ва... на правый бок положили, да. да, да. Ну, это не, это не страшно. Оно больше обидно, чем страшно. Ну это да. Когда мне говорят, что мотоцикл ни разу не роняли, мне кажется, не вообще. И, вы знаете, я встречал, но это такая редкость. Это, это вот либо он стоит возле камина где-то вот и не ездит никуда. Либо я на нем ездят, только вот не закладывают, просто ровно вот так вот. вот. Кобру перекрашивали тоже в цвет, да? Это я, да. Это, видишь, не ну, Я вижу краска. да. Же, а я просто крышку покрасил. Это капа, да. да, да, да. Я а смотрю, я... прикольно покрасили так он смотрится стильно а боковые есть да? Ну, да? и вы отдаете с боковыми Да. цена 440 угу. мы с ним да, да я знаю я, я в курсе мне Мне ну, так вкратце рассказал Плюс он, что там, к чему? Рамка хагер шмагер угу. я а на что пересаживаетесь не мы вы что ли нет на gtr э, а на gtr да да да это огонь но он понимает что он шире чем это я с Серегой разговаривал, он говорит мне все-таки Подольск Москва, ага. я говорю, ну тогда на БТР даже не смотри, О, да. он там по лопухам, к маме не горюйся Ну на самом деле не очень сильно, я на Зизере ездил, а он от Голды отличается сантиметров по 5, ну то есть как бы, ну здесь может сантиметров по 7 надо будет отличаться по лопухам. Да хорошо, я даже если не цепить его буфр, заводские буфры, он шире будет а? еще угу. Вот этот? Ну это да, понятное дело, так у него и этот, у него и боковые, боковые, да, у него этот. Нет, у него боковые кофры выступают с гаморитного да что Ну, Они, вот, чемодан. Это по штуринг, поэтому. Да, надо есть как миш ударил такой вкусмолённый водитель. А, и поехал дальше, да? Ругнулся и попер. Ты что хочешь, в Да-да-да, поговори. Ой, ободачи, Резиночки вот. уже потрескались чуть-чуть. Да. Ну так состояние ничего. У меня есть подтертость, пожухость. А можно документы, кстати, у вас попросить? Какой год он? Блин, это Ну, стс А да. да, СТС это ни о чем. Ну, Пластик оригинальный. Они не особо мешает, благодарю вас. СТСК это хорошо, но не, не супер. Номер двигателя мы не знаем. Так, тогда номер двигателя P512E 20337. E выско... Это я думаю вы ему вышлите, он там все проверит. Ага. Вот. Так, а можно попросить вас винза зачитать? Будьте любезны. Отлично, благодарю вас. Масло фильтр поменял. Можно попросить вас открыть заднюю сидушку? Да, да, да. Посмотреть. Это какой? Воздушный, лежит, я не успел. отдал. Ага. я отдал. Так, ну что, ты? что это? Не понял. А что, надавливать надо, Так, а это у нас закись азота, да? Нет, это я на, <laughs> на стопоре. У меня на кофрах есть эти поворотники туманки это я вкручиваю вот я слайдеры. говорю вот про это да юрзаки сазоты это железки да для того чтобы а я, я понял вытягиваю ноль, я понял. Ну, а что так мало да или прям чуть-чуть не хватает я понял ну, прикольно да тоже как доп слайдер ну, кстати если с ними шваркнутся еще хуже будет а ну, рама... я первый раз их поставил по город прокатился раму мозгу царапнул это вы сами на заводе делали да. прикольно запасные я и риди угу. Не знаю правда чем они лучше. Ну они для инжектора лучше, там так, более, более плотный пучок. Вот это вот это. усиливал. Ага. У них слабый и вот эту весь железку ставил. Да да да. А было... это не было разве железка? Это железка Она, была. Вон, вон, а, я понял. Вы имеете в виду, что вы это приварили вот это вот это не, вот, да? Не, не, не, это, это ж было. Это родное. Ну, ну я покупал. Родного, это крепление. Это крепление не, кофра не, гиви, не, да, да, вот это вот. А вы просто говорите, что вы там усилили. Это такая площадка, которая крепится на пластиковах. Я понял, будет. понял, да. Я посмотрю, думаю, я видел такую площадку. Можно, да? да? Ну да, усилили неплохо. Тоже на заводе варили, Да. да. Да, у них хвостик отлично отламывается. И вообще я бы больше косинку, наверное, сделал, бы дальше бы, ну ладно. А это я просто потому, что я брал бы ушечку. Хвост там что-то у меня вообще отвалился. Угу. Я Нет, брал... я, я, я бы косинку дальше сделал вот сюда, а -а -а. Вот, под, под пластика, что сюда вот сделал. Ну это так, это как я как сварщик просто сделал. Я Сколько металлоконструкции построил в свое время. Потом понял, что это неблагодарная затея. Ну Как аппарат, ничего, осталось только завести, посмотреть. Ну что, ну, есть, все, падал, падал, да, но ну, что из такого? Грипсы оригинал вроде, а нет, это подогрев. По это, подогрев... это подогрев, да, или это что это? подогрев, да. Это не оригинальный, а, это ручки оригинальная, вы просто под них завели да, этом... да, да, да, да. А, элемент поставили. Да, давай. Давайте, я сейчас могу принести эту. А у нас машина стоит, а так давайте я вам принесу сейчас а туда сейчас принесу а Не напрягайте зачем сколько он стоял уже без движений ему тяжечка. тяжечко ну, поддержите пожалуйста ага. все готово вешать клеммы прикручивать надо я ничего не прируч попробуй сейчас не заведется. Не так. Да вряд ли. Может контакт плохой был. Не, но ну, он все равно будет. Ну он такой, да, он постоянно. выгоним чтобы тут не вонять Пробег у него сколько? 96. А сколько здесь на нем ездили, не пойму. Нет, я к тому, что тут диски, как будто пробег 20. на дальниках постоянно был, что его не тормозили практически. Ну, вот на нем, до меня хозяин, он каждый год в Сочи, в Сочи обратно. Ну, то есть по городу практически не ездил, можно сказать, да? да. Ну, он из Америки пришел. Зеркала а... оригинальные, закрашенные. Надо я слушаю. Я подкашу, да. Да, я вижу, вижу. Из Америки сколько он пришел? 6, ага. тут тоже оригинально а, ну, опять, я вижу всю приборку здесь переделал а, э, с Америки под Россию. Заферблат uh -huh. у меня в вот эту меня переделывал. Так может он и перепрош... не, не, не сбрасывали, да, пробег? Он спрашивал, тебя сбрасывать я говорю, ромб зачем? Uh -huh. Я и не буду. И он ну, говорит, просто перелал. действительно про пробег действительно очень, как бы, ну, не соответствует состоянию. Состояние лучше, чем пробег. Я в этом смысле. меняли на него колодки менял какие не помню погибнет нишку заказываю трэш на самом деле убивают диски я не знаю но серии с мэ которой недавно может быть поменяли воздействие недавно у меня вот еще новые которые с приставкой смен не убивают которые органика без я сам довго я видел диски которые органика она не тормозит их ненормально да я подъехал ну, честно говоря я его даже из автомал я понял знакомые и боковые кофры да еще вот ну, да боковые кофры а можно попросить немножко дайте буквально 1004, наверно 34 тысячи, четыре, наверное, тысячи, четыре тысячи. Новый зараза. Это да. Кстати, лифта никакого. Нет. Нет, листа нету. А, а? У них там у, у них нет, у них а, ну, на, на прогрессе начинает отходить. Тулка, вот так вот, вот, ну, вот, такая же, да, но здесь живучие много. Ну вот ну, насчет БМВ не знаю, можно, да, не против. Да, да, я ее запрыгнуть. Здесь же еще передняя, она же регулирует. Ну да, жестче, мягче. Так, а Такая-то близкая, не можем? Да. можно его пустить тему? против? Да, надо. Попробуем по И, да. Попробуем по-паратному. И вот. А, ну я вот на него перешил, я, кстати... Да. Да. Гуляют. А я до этого купил подшипник туда менять угу. а оказалось, что просто не дотянут да. нет, Это не за рулевой, это подшипник, я шумпёр, проверил Когда без тормоза держишь, оно нет этого уже... Даже вот так вот так шумпёр, mm. Вот так вот держишь, сразу ничего проиграет Нет, подвеска может Сейчас на ошибки проверим и все. с вашего позволения Ставим руль ровно и погнали. Можно вас попросить помочь чуть-чуть. Сейчас ключ повернете. Зажал две кнопки. А это тут надо, нажимать? Не, не, не надо, пускай так будет. Все, диаг, Диагностика. Есть. Зашли в режим. Смотрим, что у нас тут показывает. Все так видно будет. Так, d6, d5. D6. Так, сколько у нас ошибок тут? Нет, сейчас я их обнулю, ошибки их не будет. 19. Короткое замыкание на блоке управления двигателем при нажатии кнопки запуска. А, ну правильно, то есть был недоёжен. А, ну да, да, да. Несправность датчика температуры двигателя 22, 30, да, 22, 30. Вот несправность датчика температуры во впуске 30. Это у нас зафиксированный срабатывательный датчик падения. мотоцикл падал. Падал, да. да, никто не отрицает. 41. Несправность короткого замыкания датчика и падения. Да. 42. Отсутствие или ошибочный сигнал датчика скорости. Датчика скорости. Ага. А, это у меня, ну не знаю, это... Это, может быть, вы здесь на центральной подножке газовали, колесо крутили, а датчик не понимал. Ну, то есть переднее не крутится, а заднее крутится, потому с АБС, соответственно, он не понимает, почему тут крутится, а тут нет. Так, сбросить вам ошибки, наверное. Ну, быть, сейчас. Все равно подорожает. Конечно, конечно. 6 ошибок, да. Все, ошибок у вас нет. Смотрим, 61. Все, теперь, короче, перезагружаем это все. Сейчас сразу цена 700, да? Безошибочный. Мотоцикл безошибочный. Без падения. Ну, тросик я бы подтянул, конечно. Я бы поднял тросиком, был... ну как бы я не люблю когда такой свободу. Попробуйте, когда вот знаете, ру... когда рукой, не вот так вот, а когда именно рукой держишься вот, как-то мало. Ну не этой правой. она ну... Оно как-то маловато, ну как бы хочется уже уже чтобы поехал. Значит, все нормально. Так, выключаем. Сколько у нас аккумулятор сейчас дает. Тракторный звук появился, значит уже прогрелся. Сколько тут Не написано еще температуру. Сейчас посмотрим. Ну, вот, <coughs> это кажется, 45, наверное, уже побольше на 55 60 Ну вот, да, это, да. Да, 12, вольт, все. 12 вольт, посмотрим просадку. Насколько аккумулятор дохлый Нормально, 9 вольт нормально. Ниже 8 не упал, уже можно. Его можно подзарядить, и он будет жить. Ну ему год. Ну, я говорю, будет жить. Дельты в последнее время нормально себя ведут. Вот года три назад дельты вообще можно было год сразу выкидывать. Юнибат -бат? отлично, не знаю, мне очень нравится. Занес, ну. раздул его, я не смог вытащить без ну. мотоцикла. Пришел такой. А ну ладно. Весной пришел, занял. Не, ну они работают реально, они нормально работают. Не, ну я я ее не бату сколько мыши и продажами занимаются этих зачастей как бы ни одной ни одного нарекания не слышал можно попросить вас еще раз повер ну, на, варта, по варта уже не то все нормально получилось варка варта, варта нормально получилось Сейчас получили, посмотрим. А, ну просто варта уже не та вообще на самом деле. Она вот раньше была хорошая. Сейчас варта уже не та. Так. 3.70, 62, 61. 0 ошибок, все, ошибок нет. Все отлично. Сейчас проверим вентиляцию. Так. 16,90. А, 103 даже, да? Это много, 103. Так, это у нас.. Я здесь не туда погнал. 97, 4 4, 83 градуса. А вот 83. Это вот 83 обозначает. Mm -hmm. Так, значится 1,6,0. 0,6 нормально. 0,1 это не помню, что 20. Датчик подножки, датчик. Датчик подножки. Ну да, работает. Датчик положение. Так. Датчик передачи тоже самое должен Да, работает 30 Раз, два, три, четыре, пять двести Следующий 31. Раз, два, три, четыре, пять Есть Следующий Три, четыре, пять Отлично Семь три, три, четыре, пять Ну, в принципе, тут все здесь будет нормально, потому что ошибок нет Проверяем сразу вентилятор Вот, лапа я не помню, вентилятор это 52 или 50 это насос Вот вентилятор включился Свет головной Есть свет 57 57 это что? 50. Смотрим ошибки Ошибок нет Ноль номер... ну, ошибок Номер программы Не пишет Ну ладно Все, кончика Мне мотоцикл нравится Надо будет выбирать его